Добрый вечер! Информационная служба канала «Артем» работает в прямом эфире. Тамарский банк «Алидарность», который испытывал проблемы с размещением активов, пройдет. А с вами была информационная служба канала «Артем». Всем пока!